уважаемые зрители! С вами снова я, Елена Аннахина, руководитель налогового и юридического консалтинга компании «Мое дело». Мы продолжаем знакомить вас с тонкостями деятельности компании в формате видеоинтервью. Если вам нравятся наши видео, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своими реальными ситуациями на обсуждаемые темы. Сегодняшним беседу мы посвятим договорам займа. Эта тема не менее важна и имеет много особенностей, которые очень важно учитывать. Тем более в нынешние времена, когда оборотные средства, достаточно необходимые и лучше сразу знать все, все тонкости, как их получить правильно и использовать, скажем так, с выгодой для своего бизнеса. В рамках сегодняшнего интервью мы постараемся рассказать о самых ключевых моментах договора займа. Поможет нам в этом один из наших постоянных экспертов желательно Марина, ведущий юрист налогово-юридического консалтинга компании «Мои дело. Марина, слово тебе. Спасибо, Лена. Я рада снова приветствовать наших зрителей. Действительно, Тема договора займа имеет множество нюансов, поэтому в рамках сегодняшнего видео я с удовольствием раскрою вам существенные условия этого вида договора и то, на что нужно обратить особое внимание. Хорошо, Марин, тогда давай начнем и предлагаю, прежде всего, сказать несколько слов о в целом аккредитовании. Если говорить о заимствованиях, а именно так называет этот процесс Гражданский кодекс Российской Федерации, различают коммерческое и банковское кредитование. Коммерческое кредитование подразумевает предоставление одним лицом, кредиторам денежных средств или иных вещей на определенный срок другому лицу, должнику, и оформляется в форме договоров займа, товарного и коммерческого кредита. А банковское кредитование означает предоставление денежных средств банкам или иной кредитной организации. А при банковском кредитовании заключается кредитный договор. Хорошо, Марина, давай сразу скажем несколько слов о банковских кредитах непосредственно. Ну давай, конечно. А существует два основных вида банковского кредитования – целевое и нецелевое. А Нецелевой кредит заемщик тратит по своему усмотрению. В случае же целевого кредита банк открывает кредитную линию с условием, что деньги предприниматель или организация потратит на какую-то конкретную, заранее оговоренную цель. А, ну, скажем, К целевым кредитам относится, например, овердрафт, то есть кредит для закрытия кассовых разрывов, оборотная кредитная линия. Ну из названия уже понятно, что выделяется она для пополнения оборотных активов. Ну, например, на покупку товаров, которые берут на перепродажу, производственного сырья. Сюда же входят траты на маркетинг, рекламу, ну и так далее. Далее кредитная линия на основной капитал. За счет этих сумм можно, ну скажем, произвести инвестирование в развитие бизнеса. А далее инвестиционный кредит. Эти деньги можно инвестировать на пополнение основного капитала. Ну и непосредственно целевой кредит. Его можно использовать только на конкретную услугу или на приобретение какого-то конкретного товара. А также в эту группу кредитов можно будет отнести лизинг, то есть долгосрочную аренду транспорта или какого-то дорогого оборудования, который через определенный срок можно будет выкупить. Ну и, наконец, кредит на исполнение контракта. Его используют, как правило, после победы в тендере, когда не хватает средств на выполнение обязательств в рамках контракта. Хорошо, Марина. Скажи, если организация, предприниматель планирует брать целевой кредит, то на какие непосредственные моменты необходимо обращать внимание? Ну, прежде всего, нужно сформулировать для себя и понять тип кредита, который вам необходим. Да? Он должен соответствовать целям, которые вы перед собой ставите. Затем отрасль кредитования. Дело в том, что есть банки, которые кредитуют только определенные сферы. Затем наличие или отсутствие обеспечения, то есть готовы бы предоставить да, поручительство, залог или еще что-то. Ну и, конечно же, срок погашения займа. Хорошо, а есть ли типичные ошибки, которые допускает подавляющее большинство заемщиков на твоей практике? Если да, то озвучь, пожалуйста, какие именно? Конечно, ошибки есть. И по моему мнению, топ ошибок да, можно, наверное, обозначить таким образом. Ну, в первую очередь, это неверно выбранный банк. Если у банка существуют внутренние ограничения на кредитование определенных видов деятельности, и он не выдает нам кредит, это не означает, что в другом банке нам тоже откажут. Поэтому прежде всего нужно уточнить этот момент, есть ли ограничения по виду деятельности, который кредитует банк. Далее, срок работы в бизнесе противоречит требованиям банка. Дело в том, что чем моложе бизнес, тем выше его рискованность. Оптимальнее подавать заявку на кредитование не раньше, чем через полгода после начала ведения деятельности. А, ну и, наконец, банальная ошибка в отчетности и других переданных в банк документах. А, это может привести к отказу в выдаче кредита. А если банк заподозрит, что ошибка была допущена намеренно, ну, скажем, с целью приукрасить а, деятельность, Вряд ли стоит надеяться на сотрудничество с этим банком. Также я бы назвала такую ошибку, если бизнес планирует сейчас или в обозримом будущем кредитоваться в банках, нужно тщательно проверять и подбирать своих контрагентов. Сотрудничество с так называемыми плохими парнями может напрямую сказаться на отношении банка к вам. А в том, что банк обязательно проверит, от кого вы получаете средства и кому отправляете, в этом можно не сомневаться. Хорошо, а есть ли критерии, по которым можно определить безнадежных заемщиков? Ну, в этот список несчастливцев можно включить тех, на чьи счета наложены ограничения от ФНС. А затем тех, чьи, чья фирма находится в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства. А также тех, чей руководитель не имеет права работать на должности управленца. Тех индивидуальных предпринимателей или организаций, которые заработали плохую кредитную историю, тех, чей бизнес зарегистрирован не в России, а также тех, у кого владельцы компании не пройдут вскорен. Так называется банковская система оценки клиентов по возрасту или гражданству. Во всех этих вариантах получение кредита от банка маловероятно. Да, действительно. И как мы уже определили, договоры займа относятся к коммерческому кредитованию. Тогда в чем же отличие коммерческого кредитования от конкретного договора займа, от банковского кредитования? Ну, Прежде всего, отличия заключаются в статусе кредитора или взаимодавца. Договор займа могут заключать как граждане, так и организации. При заключении кредитного договора на стороне кредитора всегда выступает банк или иная кредитная организация. Далее, в виде имущества, являющегося предметом договора, также различны. Так, например, при заключении договора займа предметом договора могут служить не только деньги, но и иное имущество, в том числе и ценные бумаги. При заключении кредитного договора предмет договора – это исключительно денежные средства. Кроме того, договор займа может быть беспроцентным. По кредитному договору на сумму кредита всегда начисляются проценты. Проценты по кредиту выплачиваются только деньгами, а проценты за пользование заемными средствами можно выплатить как имуществом, так и деньгами. Однако для целей бухучета и налогообложения между договором займа и договором банковского кредита существенных отличий нет. Хорошо, Марин, тогда у меня еще такой вопрос. А в какой форме необходимо заключать договор займа, ну, чтобы у нас был действующий, соответственно? Ну, дело в том, что если хотя бы одна из сторон – это индивидуальный предприниматель или организация, то форма договора займа должна быть обязательно письменной. В устной форме можно заключить договор займа, только между физическими лицами. При этом договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если сумма займа превышает 10 тысяч рублей. Если заем выдает индивидуальный предприниматель или организация, договор считается заключенным с момента его подписания. Если заем выдает гражданин, договор вступит в силу с момента передачи заемщику денег или другого предмета займа. Хорошо, тогда вот у наших клиентов есть еще такой хитрый один вопрос. А вот если стороны передумали в какой-то определенный момент, можно договор как-то отыграть назад? Ну, вообще-то да, есть возможность отказаться от исполнения договора. Например, если тот, кто дает займ, узнал об, об обстоятельствах, которые очевидно свидетельствуют, что займ не будет возвращен в срок. И заемщик, и заемщик тоже может в общем случае отказаться от получения займа. Для этого ему следует уведомить вторую сторону договора до срока передачи предмета займа или в любое время до момента получения займа, если срок передачи предмета займа отсутствует в договоре с заемщиком, который занимается предпринимательской деятельностью. Хорошо, а давай тогда перейдем к самому интересному, непосредственно уже к договору займа и его условиям и озвучим, какие из условий, соответственного договора являются существенными. Существенными условиями договора займа являются, прежде всего, сумма займа, то есть количество вещей или ценных бумаг, передаваемых в заем, и все те условия, которые хотя бы и одна из сторон договора таковыми считает. А вот срок, на который предоставлено имущество, а также порядок его возврата, не являются существенными условиями договора займа. Если не указать срок возврата займа, то по умолчанию вернуть заем должник должен будет в течение 30 календарных дней со дня предъявления кредиторам требования об этом. А если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший, следующий за ним, рабочий день. А далее. Условия о процентах тоже не будут существенны. Если порядок уплаты процентов в договоре не указан, заемщик должен выплачивать проценты ежемесячно до дня возврата займа включительно. А данное правило принудительной уплаты процентов Действует в ситуациях, когда а, в договоре вообще отсутствуют условия возмездности или безвозмездности займа, а в передаются деньги. А, но здесь важно подчеркнуть, что есть исключения. Деньги передаются по договору займа, заключенному между гражданами, в том числе между индивидуальными предпринимателями, а, на сумму не превышающую 100 тысяч рублей. Далее, в договоре указано, что за пользование займом взимаются проценты, но не установлен их размер и порядок уплаты. Поэтому, чтобы избежать споров со стороной договора займа и налоговой, лучше предусмотреть и четко сформулировать размер процентов и порядок их уплаты. Обратите внимание, в течение срока действия договора займа размер процентов может меняться, если заимодавец и заемщик предусмотрели в договоре такую возможность. Изменение процентов может производиться как по соглашению сторон, то есть путем составления дополнительного соглашения к, э, к договору, а, так и в одностороннем порядке. Если в договоре займа предусмотрено право взаимодавца, в одностороннем порядке менять размер процентов по договору. Хорошо, Марин, а можно ли вернуть заем досрочно? А, в целом это возможно. Заемщик вправе вернуть заемные средства досрочно, но... Если договором займа предусмотрена уплата процентов, то вернуть долг раньше срока он вправит только с согласия взаимодавца, ну за некоторыми исключениями опять же. А если же заем беспроцентный, то такого согласования не потребуется, при условии, что договором займа не предусмотрено иное. Хорошо, Марина, а как подтвердить договор займа? А для этого можно предоставить расписку заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу определенной денежной суммы или определенного количества вещей. Таким документом, ну, скажем, может быть приходный кассовый ордер, квитанция к нему, товарная накладная при займе вещей, платежное поручение со ссылкой на договор займа, ну и другие документы. Уважаемые предприниматели, как видите, в договоре займа немало особенностей, которые обязательно нужно учитывать и принимать обязательно внимания. внимание. Поэтому зачастую, чтобы обезопасить себя от возможных рисков, всегда нужна поддержка квалифицированных специалистов. Компания «Мое дело» всегда может предложить вам юридическую поддержку как в рамках разовых услуг, так и на бухгалтерском обслуживании, где есть тарифы с юристом. Профессиональный юрист учтет ваши потребности, скажет, какие моменты необходимо учесть при заключении договора. Если договор уже заключен, проведет, соответственно, экспертизу, скажет как в, в этом договоре еще что-то, возможно, поправить, да, возможно, где-то составить какой-то допсоглашение, соглашение, либо согласовать корректировку каких-то условий договора, соответственно, со своим партнером. Если нет, подскажет, какие проблемы могут возникнуть по такому договору, чтобы вы были к ним готовы. У нашей компании такая юридическая помощь возможна в разных форматах, в зависимости от вашей конкретной потребности а, и финансовых возможностей, и, соответственно, выгодно для вас тарифинг. Более того, при заключении договора займа нужно также проверять осмотрительность в выборе контрагента, проводить его проверку перед заключением а, договора. Как говорила Марина, это тоже является одним из важных критериев. Поэтому всегда нужно проверить партнера перед тем, как с ним взаимодействовать. Особенно это важно в рамках его рейтинга, соответственно, его платежеспособности, да, посмотреть, как минимум, данные ему бухгалтерской отчетности. Возможно, там очень большие дебиторки, где кредиторки, практически нет выручки, да, скажем так, и прибыли, по отчету прибылях и убытках. А это очень важно, особенно в текущее время, когда хочется вложить деньги с умом и получить от этого, соответственно, определенную выгоду для того, чтобы держать свой бизнес на плаву. В компании «Мое дело» для этого тоже есть специальный сервис «Проверка контрагентов», который не ограничивается только получением выписки непосредственно с EGRU. Вы сможете проверить своего партнера детально, также можно проверить социального поставщика или Покупателей, соответственно, и, конечно, не будет лишним хороший ресурс, посредством которого можно будет определить все необходимые факторы и правильно подготовиться, в том числе найти необходимые образцы документов. Такой ценный ресурс всегда готов предложить наши компании, мое дело, а, это справочная правая система Бюро, где можно найти как консультации экспертов в части оформления, наличие на каких-то законодательно установленных ограничений да, по условиям договора займа, а, налогового учета таких операций, например, в части процентов, их расчетов, если они прописаны в договоре, если они не прописаны в договоре. А, как ранее уже озвучила Марина, там очень много непосредственных тонкостей, которые важно сразу понимать на входе при подписании контракта, соответственно. А также вы сможете найти все необходимые образцы документов. А также дополнительно хотелось бы отметить, что в такое непростое время мы запустили еще сервис антикризисных консультантов. Этот сервис бесплатный. А под нашим видео после тайминга по вопросам будет предложена ссылочка на него. Его, куда вы сможете обратиться и где профессиональные консультанты подскажут э, информацию по мерам поддержки, которые предусмотрены непосредственно по вам. Вам достаточно будет предоставить только интернет, да, и написать суть вашего вопроса. Ну, к примеру, меня интересует послабление там при проверках. И наши консультанты обязательно расскажут. Э, Такие непосредственно послабления при проверках да, могут применяться непосредственно к вам, да, и что это значит. Скажем так, переведут на русский все эти изменения по мирам поддержки, которые введены законодательно, но простому бизнесу разобраться в них очень сложно. Поэтому не теряйтесь сейчас, держите свой бизнес крепко и смело, а мы готовы вас поддержать как на платных тарифов, так и в том числе мерами, своими собственными мерами поддержки в виде антикризисного чата. Мы немного ушли от темы. Марина, хорошо, давай с тобой продолжим. Предлагаю остановиться непосредственно на том, какое имущество может быть получено по договору займа. А, Прости, сейчас немножко тоже отведу. Это очень важно на самом деле, потому что по договору займа бывает очень, скажем так, очень много чего передается да, туда-обратно, а это могут быть, соответственно, там, не знаю, может быть, и деньги, да, это может быть даже товары или автомобиль и так далее. Поэтому а мы не просто так задаем сейчас этот вопрос эксперту, наших клиентов это очень сильно интересует. Давай расскажем. Ну, ты уже частично ответила на свой же вопрос, поэтому я, наверное, просто еще раз четко обозначу, что а, предметом займа могут быть деньги, Вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги. Хорошо. А что значит а, определенные родовыми признаками? Потому что, я думаю, для наших зрителей это что-то неизвестное. Да, Какое-то неизвестное. неизвестное. Давай расскажем. Непонятное, да, слово? Да. да, да. А вещи, определенные родовыми признаками, характеризуются числом, весом, мерой, ну и так далее рассматривается как известное количество вещей одного и того же рода. Ну, скажем, 10 парикмахерских кресел или там 5 микроавтобусов «Мерседес», 2 тонны удобрения определенного состава, уголь, нефть, зерно и так далее. А понятие родовых обычно используется только по отношению к движимым вещам. Каждую недвижимую вещь можно описать индивидуально. Ну, скажем, производственный цех по такому-то адресу, земельный участок, расположенный там и так далее. А заемщик обязуется возвратить взаимодавцу не точно эти вещи или деньги, а такую же сумму денег, то есть сумму займа или равное количество других полученных им вещей того же рода, качества, либо таких же ценных бумаг. А договор займа может быть заключен и путем размещения облигаций. В этом случае в облигации или в закрепляющем права по облигации документе указывается право ее держателя на получение в предусмотренный ею срок от лица выпустившего облигацию, номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Кроме того, организация вправе привлекать денежные средства граждан в виде займа под проценты путем публичной оферты. Либо предложение делать оферту, направленному а, неопределенному кругу лиц, если законом ей предоставлено право на привлечение денежных средств граждан. Исключение в случае, когда организация выступает в роли заемщика при выпуске и продаже облигаций. Хорошо, а давай тогда на обратную сторону немножко ответим, что нельзя передавать по договору а, ну ты знаешь, по общему правилу иностранная валюта не может быть объектом договора займа между организациями-резидентами России. Исключением являются случаи заключения договора займа а, с уполномоченным банком. А, также а, нельзя передать индивидуально определенные вещи, то есть вещи, которые не могут быть заменены. А эти вещи также не могут быть объектом займа, поскольку возврату подлежит другая вещь того же рода и качества. Например, не может быть получен по договору займа автомобиль или иное имущество, имеющее определенный идентификационный, то есть заводской номер. Ну, это, кстати, очень интересный такой момент. Тогда у меня возникает еще один интересный вопрос, соответственно, а является ли имущество, полученное по договору займа, собственностью заемщика? Да. По договору займа взаимодавец передает или обязуется передать деньги, вещи, определенные родовыми признаками или ценные бумаги в собственность заемщику. Если заимодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным, как я уже ранее говорила, с момента передачи суммы займа или другого предмета договора а, заемщику или указанному им лицу. При этом заемщик должен получить возможность распоряжаться заемными средствами. Если взаимодавец такую возможность не обеспечит или обеспечит частично, то заемщик вправе доказывать, что предмет договора займа в действительности не поступил в его распоряжение или поступил не полностью, то есть оспаривать заем по безденежности. И тогда размер обязательства заемщика будет определяться, исходя из реально переданных ему имущества или денежных средств. Хорошо. А если мы выдаем заем вещами, можно ли подписать договор беспроцентного займа? Ну, если заем предоставляется вещами или договор займа заключен между гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, то он по умолчанию, то есть если иное не предусмотрено в самом договоре, является беспроцентным. В случае получения займа в денежной форме, по общему правилу, заемщик должен уплатить проценты. При отсутствии в договоре условия о размере процентов, то есть нет ни информации о начислении процентов, ни условия, что заем будет беспроцентным, а размер процентов определяется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды. Если предполагается, что заем будет именно беспроцентный, то в общем случае условие о начислении процентов должно прямо и однозначно присутствовать в договоре. А если наш договор займа предусматривает проценты, когда возникает и прекращается обязанность их, по их уплате? А, ну, Эти моменты тоже должны быть определены условиями договора. А, проценты за пользование денежными средствами нужно платить только за периоды с даты выдачи кредита либо займа и до даты его полного возврата. Их нельзя требовать за период, за период когда заемщик займом не пользовался. Если стороны ничего другого не предусмотрели, платить проценты нужно ежемесячно, до дня возврата суммы займа включительно. По умолчанию заем считается возвращенным в момент передачи его заимодавцу, в том числе в момент поступления соответствующей суммы денежных средств в банк, в котором открыт банковский счет заимодавца. Но договором можно предусмотреть и другие варианты. Если заемщик. Срок возврата нарушил, то за все дни просрочки он обязан заплатить проценты. Причем эта обязанность не зависит от уплаты процентов за пользование займом. Важно, если срок исковой давности по взысканию основной суммы долга прошел, то от оплаты процентов должника это не спасет. Срок исковой давности по искам о просроченных повременных платежах, ну, например, проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и так далее, рассчитывается отдельно по каждому просроченному платежу и не зависит от истечения срока исковой давности по требованию о возврате основной суммы займа или кредита. Хорошо, а тогда какие варианты погашения займа есть у заемщика? Гражданское законодательство практически не ограничивает заемщиков в способах погашения займа. Прежде всего, эти способы должны быть предусмотрены непосредственно в договоре займа. Если эти условия не оговорены, заемщик может вернуть заем натурой, то есть внести или перечислить деньги в кассу или на расчетный счет. Далее, передать равное количество полученных вещей того же рода и качества или таких же ценных бумаг. А вернуть заем можно непосредственно заимодавцу, а также третьему лицу по поручению заимодавца. А в этом случае должнику нужно запросить от своего кредитора письменное поручение на этот счет. От имени заемщика кредитору может заплатить и третье лицо. А заем можно внести на депозит нотариуса или суда, если заем выдавался ценными бумагами. В этих случаях обязательство считается исполненным, в момент внесения денежных средств на депозит. Кроме того, в договоре займа стороны могут предусмотреть право выбора каждой из сторон способа исполнения обязательства. В этом случае обязательство признается альтернативным до момента, когда должник или кредитор сделает свой выбор. Если заемщик, который имеет право выбора в установленный срок, не определится, в том числе путем исполнения обязательства, кредитор по своему выбору вправе потребовать от должника совершения соответствующего действия или воздержаться от его совершения. Если право выбора принадлежит кредитору, и он его не сделал в пределах установленного для этого срока, то должник исполняет обязательства по своему выбору. И еще один вариант. Стороны предусматривают, например, что заем выдается деньгами, а возвращается в неденежной форме. Ну, скажем, в погашении долга может передаваться имущество, Но в этом варианте договор будет носить смешанный характер, и к нему в этой части будут применяться положения, регулирующие соответствующие правоотношения. А, кроме того, заем может быть зачтен встречными требованиями, предоставлением отступного по соглашению взаимодавцам, в том числе при займе в денежной форме, а, ну, скажем, предоставлением какого-то имущества. А, новации, то есть а, заменой на обязательства с иным предметом или способом исполнения, а, ну, в том числе при займе в денежной форме на обязательство поставить или передать какое-то определенное а, количество другого имущества. А, такая замена также должна предусматриваться отдельным соглашением сторон. А далее, в связи с прощением долга заимодавцам. В этом случае обязательство прекращается с момента получения заемщиком уведомления заимодавца о прощении долга, если заемщик в разумный срок не направит возражение против прощения долга. А далее, а также путем замены исполнения основного обязательства другим а на профессиональном языке а факультативным исполнением предусмотренном условиями договора займа. Однако, если заемщик в установленный срок не начнет исполнение факультативного обязательства, то кредитор вправе потребовать исполнения основного обязательства. Да, Марина, ты упомянула понятие новации, я думаю, это тоже довольно такое профессиональное понятие для наших зрителей. А, то есть можно заменить заем другим но обязательством. Расскажи, пожалуйста, как сделать обратное, провести инновацию задолженности в заемное обязательство, к примеру? А, по соглашению сторон, долг, возникший из договора, ну скажем, купли-продажи, аренды, поставки, а, может быть заменен займом. Не тот долг, который может возникнуть в будущем, а только тот, который уже есть. Даже если по старому обязательству срок исковой давности уже вышел, стороны могут заключить соглашение о новации. Срок исковой давности по обязательству, возникшему в результате новации, начинает течь заново с момента, определяемого на основании правил об исковой давности. Важно! При совершении новации не требуется передача денег или вещей, необходимых для совершения договора займа, Соглашение о новации должно быть заключено в форме, предусмотренной для договора займа. Ну, скажем, если договор займа у вас был заключен в письменной форме, то и соглашение о новации должно также быть заключено в письменной форме. А с момента заключения соглашения о новации старые обязательства прекращаются и возникают обязательства по договору займа. В соглашении о новации обязательно нужно указать сведения о первоначальном обязательстве ну, скажем, если это займ, да, то его размер, основание возникновения и предмет нового обязательства. То есть в данном случае, опять же, у нас договор займа. Хорошо, Марин. тогда в завершении сегодняшней беседы я тут уже спрошу твоего профессионального дополнительного мнения. Есть что-то еще, о чем важно сказать, ну, скажем так, нашим зрителям? Ну, по моему мнению, здесь необходимо упомянуть, что в некоторых случаях для выдачи займа Взаимодавцу нужно получить разрешение или одобрение общего собрания учредителей, ну скажем, участников или акционеров. Например, когда выдача займа станет для организации крупной сделкой, то есть сделкой, на которой уставом организации распространяется порядок одобрения крупных сделок, заключаемый в особом порядке который различается, да, как мы знаем, для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, или же сделка с заинтересованностью, заключаемой также в особом порядке, различающемся для указанных выше организаций. Марина, спасибо большое тебе за такую интересную беседу, и познавательную в том числе. Думаю, наши зрители не останутся равнодушными к данной теме и обязательно воспользуются советами нашего эксперта. Если же вам будет сложно разобраться самостоятельно в этой теме, то помните, компания «Мое дело» всегда готова поставить свое крепкое плечо. Мы готовы продолжить правовую поддержку, как в рамках разовых так услуг, так и в рамках бухгалтерского сопровождения. Для этих целей у нас есть продукт аутсорсинг, который всегда готов предложить тарифы, в том числе и с возможностью получения двух консультаций от отдела налогового консалтинга, либо юридических услуг, соответственно, от профессиональных а, юристов. Специалисты не только расскажут, как правильно провести операции в учете, но и подготовят при необходимости все необходимые документы. А мы всегда готовы подстроиться под все ваши необходимые потребности. Мы готовы дать вам профессиональный продукт для обучения вашего, наших бутеров э, с помощью наших справочных проводников система Беру, где также есть тарифы, где э, бухгалтера смогут не только обучаться, да, и проходить какие-то дополнительные выбирания, но еще и задавать вопросы профессиональным экспертам. Э, у нас есть продукт для самостоятельного ведения учета, если сейчас, скажем так, аутсорсинг, либо отдельный бухгалтер для вас стоит дорого слишком. То есть у нас всегда есть необходимый для вас тариф. Также у нас есть продукт управленческого учета, э, который в, на, в текущее непростое время э, поможет э, спрогнозировать да, какую-то определенную модель вашего бизнеса, построиться под текущие реалии и работать только с выгодой для своей компании, соответственно. Ну, если вам нравится наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы на озвученную тему, не стесняйтесь, пишите комментарии. Помните про наши меры поддержки в рамках антикризисного чата. Проходите по ссылке, которая будет под таймингом вопросов. Задавайте вопросы непосредственно по себе, и наши специалисты подскажут, какие меры поддержки относятся непосредственно к вам. Дорогие коллеги, удачного вам ведения бизнеса и до новых встреч.